Создание, и В Казани состоялась международная конференция Чудотворный Казанский образ Богородицы, в судьбах России и мировой цивилизации какой образ может быть символом единства всех конфессий, всех народов, всех этносов России, то ничего лучшего, кроме образа Пресвятой Богородицы, вы не найдете. Июль не перестает удивлять жителей страны погодными условиями. Чем объясняется такая переменчивость погоды? Если в Европейской территории России властвует мощный антициклон, то за Уралом, как правило, формируется область противоположная. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Никитина. 20 июля среди мусульман отмечается праздник Курбан Байрам, с которым мы поздравляем всех верующих. А теперь к другим новостям.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 Очередное рабочее совещание с руководителями структурных подразделений Казанского федерального университета провел сегодня ректор Ильшат Гафуров. Обсуждались вопросы, касающиеся приемной кампании с 2021 и готовности образовательных программ к новому учебному году.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 Диана Желинкова, Линарда Влитиаров, Универньюз. В Казанском университете продолжается приемная кампания. ВУЗ с учетом институтов Елабуки и Набережных Челнах уже поступило свыше 73 тысяч заявлений. Прием документов продлится 29 июля. Июль не перестает удивлять жителей страны погодными условиями. В одних регионах сотрудники спецслужб, не покладая рук, тушат лесные пожары, в других ликвидируют последствия бушующих ливней. О том, что сулит на погода, расскажет эксперт Казанского университета. Чтобы понять, почему в разных регионах России погода может сильно отличаться, нужно вспомнить, что такое циклон. Это огромный атмосферный вихрь, образующий область низкого давления и много облаков, несущих за собой сильный ветер и дожди. Существует и антициклон. Здесь все наоборот. Высокое давление, мало облаков, солнечная и ясная погода. Несмотря на свой большой объем, ни циклон, ни антициклон не могут полностью занимать всю территорию России. Поэтому они умещаются вдвоем в разных частях страны и приносят абсолютно разные. Погоду. Таким образом, если в европейской территории России властвует мощный антициклон, то за Уралом, как правило, формируется область. Противоположная, так, например, циклоническая область. Если для антициклона характерна такая аномалия тепла, то, очевидно, в антициклонической области будет такой мешок холода, как его часто называют. Циклон и антициклон относят к габарическим образованиям, которые сами по себе очень мало подвижны. Этим и объясняются застойные погодные условия, которые они приносят. Особенно людей беспокоит продолжительная аномальная жара, пик которой обычно приходится на июнь. Это объясняется разной продолжительностью дня и ночи. Период, когда ночи максимально короткие, одни а максимально длинные. Вот этот вот прогрев позволяет подниматься температуре выше отметки в 30 градусов. Так, в июне был установлен ряд абсолютных температурных рекордов именно вот под действием этого фактора. Тем не менее, знойные дни, принесенные антициклоном, могут прерываться внезапными интенсивными ливнями. Например, в Казани за три дня 2, 10 и 13 июля выпала практически месячная норма осадков 67 миллиметров. Такая переменчивость объясняется нахождением города вдали от центра антициклона, а также близостью фронтальных разделов, которые разделяют воздушные массы с разной температурой. Еще одним фактором появления внезапных ливней являются кучевые облака когда у нас интенсивный прогрев земной поверхности, интенсивное испарение, все это позволяет формироваться таким мощным кучевым облакам, мощным конвективным ячейкам. И если под облаком формируется мощный восходящий поток, а это закономерность, то также есть и мощный нисходящий поток, который формирует, по сути дела, шквал. Шквал — это сильный ветер, который не имеет явного направления. Такие явления носят локальный характер. Даже внутри одного города в отдельных районах может быть разное количество осадков. И подобные погодные сюрпризы сложнее всего предсказать именно летом, когда большую роль играют прогрев и испарение. Примерный прогноз погоды можно дать не дальше, чем на ближайшие три дня, а еще точнее только на ближайшие часы. Поэтому рекомендуем не забывать смотреть прогноз перед выходом из дома. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.